Вот, ребят, сегодня мы откатываем, опять же, на 1.8 на вести на ручной коробке, очередной раз на этой же машине, но откатываем не фазы как таковые, а откатываем объемную эффективность мотора, то есть это, грубо говоря, та таблица, которая обеспечивает смеси образования, по ней именно происходит как бы смеси образования. Это то сам те самые данные, которые обеспечивают, ну, то есть показатели наполнения как такового цилиндров за цикл, если так просто сказать. Здесь это делается как множитель, то есть там идет расчетное наполнение в самой модели и поправочка в виде множителя в табличке в этой. Там их две, одна на одну геометрию впуска, а другая на вторую геометрию впуска. У нас, так как геометрия не изменяется, соответственно, эти две таблицы я сделал одинаковые. Прошивку накидал специально обкаточно чтобы у нас работал постоянно лямбде зонд как таковой и ну, некие параметры там чтобы смесь у нас была всегда 14.7 и по лямде все это работало залил ее соответственно в блок управления, сделал сброс инициализации, чтобы у нас уже те обучения, которые были проведены в блоке управления в епроме они не были задействованы то есть обучение у нас заново происходит откатываю я это при помощи Экуджедая Решатовского на данной модели телмовской на 1.8 блоках я ни разу еще не катал, то есть на М7.4 на ДМРВ катал, на М7.4 с ДАДом катал там все вообще шло не так как надо в этот раз, первый раз на М8.6 катаю с Этелмовской моделью на ДАДе все это дело единственное что я накосячил это забыл поправить одну калибровочку, которая нам э, на данный момент сейчас не дает открывать дроссель на полную при вот, э, вот этих оборотах. Если вот тут видно, сейчас я вам покажу. Вот этот столбец стопроцентного дросселя на относительно оборотов. То есть у нас вот дроссель в 100% начинает после там 2700, ну вот тут как бы утрировано все на самом деле данные вот эти то есть вот здесь у нас не открывается он открывается вот в этой зоне таблица двухмерная которая не дает она безусловная и по ней дроссель просто не откроется выше если у нас обороты вот такие Ну это ладно это как бы не критично но в следующий раз все равно это не первая откатка объемной эффективности надо еще будет выкатывать там я уже не забуду про это но как таковая основа у нас уже забита все то есть хорошо Сейчас мы как раз сгоняли в Кудрово У нас где-то, я не знаю, сколько-то километров получается Километр 20, Да, где-то километров 20, наверное, в одну сторону Мы к Вячеславу ездили за подарком, за ремнем, который я там фотки выложил Ну я потом покажу вам еще его ремень И обязательно сходите к нему по ссылочкам Потому что он очень хорошую работу делает и очень качественно Что же могу сказать по Ителмовской конкретно модели м 86 i которая как ни странно у нас э, все стоит здесь э, эти самые поправки которые э, объемной эффективности я поставил естественно в единицу множитель э, чтобы она именно модель считала что это именно так ну то есть множители единицы, то есть у нас ни на что не множится, получается та цифра, которая высчитала сама модель по объему цилиндра и всему остальному там она очень хитрая и сейчас мы вот как раз выкатываем вот эту поправочку, то есть у нас вот здесь текущая коррекция впрыска идет опять же множитель, это и есть как таковая объемная эффективность, то есть вот эти данные потом будут обработаны при помощи самого Яку Джедая, это сейчас логер зап... запущен обработаны и внесены вот эти данные по этой таблице переработанной. Ну и там плюс дополнительные еще там есть данных, их много. Как ни странно, у нас вот эта поправка уходит ну плюс-минус там 5, ну максимум 10 процентов, это вообще от силы. То есть она никуда не уходит там в 20, там 30 процентов. Она колеблется ну, в районе 5 где-то, плюс-минус 5 на самом деле ну максимум это 10, какие-то выпады бывает но я думаю, что это там просто на сбросах газа или еще что-то, но ну, вот сами как видите то есть модель получается настолько грамотно пересчитывает объем э математикой самой что поправка практически и не требуется как таковая но все равно это надо сделать обязательно, потому что чтобы обеспечить нормальное смесь образования ну и помимо этого мы же фазик покрутили, но как ни странно даже по выкрученному фаза смесь у нас попадает. Вот это мне как бы очень удивительно и очень интересно. Данных, кстати, мы набрали очень много. Сейчас в обратном направлении едем. Опять же, по каду все, у нас темно. Сейчас уже, конечно, движение не такое, как было. Только единственное, вот в Кудрово к в Вячеславу, куда ездили, там вечно где то аварии на всех практически на всех перекрестках. Хотя район новый, выезд, со выездами там очень сложно все. Что мы сейчас? Мы накатаем вот эти логи, я их по-быстренькому обработаю, накидаю уже на нормальную версию прошивки, которая, в которой включены все ускор-насосы, смеси нормальные, переходы в мощностные режимы, ну и все остальное, в общем. И по данным вот этим уже она будет, по идее, попадать идеально в смесь ну, то есть, действительно, будет э -э, заданная должна, по крайней мере, совпадать. То есть, я думаю, что эффективность от того, что мы перекрутили сейчас фазик, будет э -э, намного лучше. Ну, и опять же, будет понятно, что и как. Э -э, ну, в принципе, чуть попозже я еще раз включусь, потому что тут особо снимать нечего. Мы вот заполняем вот эту таблицу как таковую, в разных режимах катаемся. Так что... Позже я все объясню уже Ужидая, как, как все это происходит Ну вот, ребят Выкатали мы логи, короче Покатались долго Там, в принципе, очень много по строк получилось, данных получили много Выкатали по диапазону тоже дофига Но Тут конфуз в том, что У нас этот лог теперь не открывается Ни хера. Это вообще, блин, очень жестко Ну, я разработчику как бы позвонил выцепил его но он сейчас на данный момент ничего сделать не может я ему этот лог пришлю по почте а после чего он его уже кинет мне в рабочем виде я не знаю что там происходит там постоянно от версии версии что-то меняется по идее логером я последним логировал и также открываю в общем то тем же самым последним обработчиком этих логов но Ничего не вышло. но ну, сейчас на данный момент закатываем прошивку нормальную, рабочую. Так, чтобы можно было передвигаться не на обкаточной прошивке, а на обычной. Ну, я думаю, что завтра, если у меня логи будут уже готовые, то тогда их обработаю. Завтра, наверное, встретимся и проверим все это дело уже на... непосредственно на автомобиле. Потому что на данный момент у нас тупик тут полный. Ничего сделать мы не можем. Как ни крути. Хотя, как бы, вообще все должно, по идее, работать. То у нас ошибка, кстати, писалась по тому, что лок не открывается. Что-то там Ерор тролливали, там выскакивал окно. А на данный момент у нас вообще ничего не происходит. То есть ты открываешь лок и тишина. Блин. Вообще, как будто ты его не открывал. Ну, так что, в общем, продолжаем И катать все это дело с, Попробуем объемную эффективность накатить Я думаю, что будет гораздо лучше Опять же, не забываем ходить по ссылкам Внизу ссылочки под видео Всегда я кидаю на группу ВКонтакте И на Драйв Ну и Как обычно, жмем кнопочку подписаться И колокольчик В общем, всех до новых встреч, всем пока